друзья мои всем привет приветствую вас на канале мари арт и сегодня мы с вами напишем а, такого чумного совенка а, попросили подписчик нарисовать а, только изменить вот вы видите вверху да он в машине сидит мы будем пожелание было нарисовать его где-то в какой-то кафешке баре вот такого вот изобразим значит холстик у меня 30 на 40 Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Включайте колокольчик. Рисовать мы с вами будем сегодня маслом. Разбавитель у меня масло и white spirit. Красочки, вот я показываю, белила титановые, кадми желтый, средний, охра желтая, красный светлый, сиена жженная, умбра жённая и индиго. Вот я поделила холстик. Пополам приблизительно, да, по горизонтали, по вертикали. И намечаю, работаю я угольным карандашиком, намечаю под небольшим наклоном, да как у нас совенок идет. То есть я наметила его такими засечками. Вверх его, вниз. Э оставляем немного места, чтобы у нас краешек стола поместился там немножко стульчик чтобы был ну то есть сюжет мне пришлось как бы искать в интернете чего-то там придумывать форму стула то есть как бы это вот то что нашла что впечатлила тогда вот и сделала делаю стульчик такой интересный резной это тоже я нашла в интернете кстати забыла сказать то что при желании, как бы, у меня тоже была такая мысль нарисовать акрилом или маслом, но масло так как ближе, я решила работать маслом. Вы же можете брать акрил, даже гуашью можно. Я наметила стульчик. Здесь пускай будет, чтобы пустое место такое не было, да, поставим на стол небольшой стаканчик с соком, трубочка там. И вот я оставляю засечки, где у меня будет, собственно, голова, такой большой овал. Обратите внимание, сколько у нас она места занимает в верхней части, да, в верхней половине. И что она у нас смещена немного влево. То есть не делаем прям посередине, а немножко смещаем. И вот овал поделили мы пополам, да, и ниже такой же кружок наметили, это тело у нас будет. От центра в верхнем овале отступили чуть-чуть и намечаем глазки. Глазки у него прав... а, правый чуть-чуть покрупнее у этого совенка, а, левый по меньше чуть-чуть. Клювик намечаем. Сначала такая, да, слегка диагональная линия выгнутая, и потом клювик. И зрачки. Зрачки рисуем не по центру, а так я их немножечко сместила оба к середине, чтобы был такой эффект чумной, да, вот такая совушка интересная. И ушки. Одно ушко у нас поднято вверх, а другое так вот вбок. Такое вот у нее очень-очень доброе утро у этой совы около клюва вот я показала где у меня будут идти темные перышки там такая характерная если вы видите да такие темно коричневые и можно себе вот засечками показать направление першков как у нас будут то есть если представить что нашли мы середину овала этого да то все перышки, как солнышко в детстве мы рисовали, да, кружок и лучки вокруг. Вот, типа по тому же принципу мы будем действовать. Рисуем стакан кофе в руке. Вот я показала, да, что обратите внимание, на овал стакана он очень такой вот узенький, не делайте его сильно раскрытым, каким-то широким. Ножка также, ножка напоминает чем-то коготочки дайте пальчики вилочку вот то есть что-то такое И также себе намечаю показываю как у меня будут располагаться перышки и вот чуть-чуть выступая за стакан так как у нас лапка держит до да, стакан то есть немного оттуда она выходит наметила лапку ну и вот намечаю чуть ниже середины холста такая не особо толстая да такая линия будет барная стоечка она у нас будет горизонтально закрашиваться. Стена внизу будет... Ну, вот это вот основание барной стойки вертикальная Где-то вот в этом уровне я отметила... Там у меня будет такая, как полочка что-то, бутылочки там будут стоять. Бутылочки будем рисовать по типу, как э, работа... Посмотрите, если кто не видел, однажды в баре называется мастер-класс. Там вот женщина с бокалом мартини, и там тоже примерно такие же бутылочки. Мы их не будем вырисовывать досконально сильно, потому как это не главное в этой работе. Тут у нас мы показываем вот эту вот чумную совушку, да, остальное это так фон. И вот намечаю эти бутылочки, потом они закрасятся и нарисуются совсем другие, то есть их не видно будет но главное себе показали наметили, главное знаете что сделать их разные повыше, пониже, потолще, потоньше там какие-то квадратные всякие разные индиго я наметила зрачки и вот кисточку промыла работаю щетинкой кругленькой закрываю чистым желтым цветом глаза друзья мои, смотрела я ваши работы не у всех, конечно, не у всех но есть э, люди, у которых ну, вот буквально вот так желтым закрашено, да, и все, там, неважно. Дело в том, что глаза у нас объемные. Это шарик, по сути. То есть, либо вы невнимательно слушаете, либо, может, как-то, не знаю, что пошло не так, но они у вас смотрятся плоскими, потому как нет вверху, вот видите, я добавляю сиену и снизу растягиваю, да, как бы делаю плавный переход, тем самым а, как бы затемняя делая вот это вот тень Ну здесь такого века нет да как у человека но все равно мы должны показать этот объем а, ох раскрасненьким вот такие вот узор характерны да, в глазках намечаю чистой кисточкой аккуратненько аккуратненько смягчаю дальше желтенький с белилками снизу будет у нас посветлее это и в человеческом глазе так. И обратите внимание, рисовали мы тигра. Там тоже так. То есть снизу посветлее. И, и нежненько, нежненько так я это все втерла. Потом беру чистый белый. И вот в этот уже разбеленный желтый, где-то в серединке, добавляю совсем светлый белый и тоже его втираю. То есть такой получается, знаете, объемчик. Обвела по кругу глазки и вот видите с левой стороны на одном на другом вот внизу такое вот вот эта вот каемочка темненькая она потолще почему-то я не знаю почему но вот такой вот теперь э, беру индиго и чуть-чуть еще вот вижу что мне не хватает этой глубины и я еще дополнительно затемняю вверху Теперь кисточку протерла, беру красочку прям пастозно. И вот в одно движение желательно нанести бличочки. Если не получилось, кисть протерли и еще набираем краску. И аккуратненько, чтобы желтый не подмешивался. Здесь, соответственно, глаз побольше и бличок будет побольше. Опять кисть протерла и опять нанесла. Такие вот довольно-таки крупненькие блики. И рядом с ними маленькие-маленькие точечки такие плечочки поправляю черную серединку зрачок глаза теперь черным цветом особо над тонкостью не заморачиваюсь по кругу глаза нашего вот это все что мы нарисовали как бы делаем такую окантовочку не пытайтесь там идеально ровно проводить потом когда мы будем делать перышки мы эту каемочку сделаем потоньше а сейчас, конечно, такой вот пучеглазик да, получился страшненький. Но пока пускай так. И вот теперь прорисовываем с вами клювик. Наметили посередине такую полосу индиго. Потом умбра в разбили Нижнюю часть клюва заполняю. Между ними прокладываю белый. И сухой кисточкой я по границе этих оттенков индиго с белым, да, белого с этим коричневым разбеленным прохожу и делаю мягенькие переходы. То есть сухой кисточкой вот трем-трем на одном месте, чтобы было плавно. И с другой стороны черного, да, с левой, там тоже у нас немножко светлая такая каемочка видна. Ну и снизу, естественно, очерчиваем тонкой полосой. Клюв не совсем овальный, прям вот идеально, да. Он такой, как чуть-чуть на излом, видите, идет. И черная вот эта серединка, она не до самого края. То есть я постепенно убираю, поправляю. Я взяла кисть синтетику тоненькую, скошенную. Потому как круглая щетинка, это мелкие такие детальки, не совсем удобно прорабатывать. То есть тоже не привязывайтесь к каким-то кисточкам, которые вот я, допустим, да, показываю. Берите те, которыми вам комфортно работать. Добавляю еще к низу коричневого, но с мягкими вот переходами, растушевочками без резких границ и здесь небольшая такая вот ноздрочка добавила ум если недостаточно темноты у основания ноздрочки можно там допустим к примеру индиго немножко добавить и вот эта черная полоса на клюве она должна все-таки быть не такая как сказать толстенькая да то есть потоньше чуть-чуть Вот я ноздричку прорабатываю. Возьму такую щетинку. Она не плоская, у нее слегка закругленный краешек. Это очень хорошо как раз-таки для перышек, для рисования перышек, такой вот закругленные края. Но сейчас мы ей будем жиденько-жиденько закрывать сиеной жженой, где-то подмешивая умруженную, более такой да, темный цвет. Но на большом количестве разбавителя, видите, где-то даже светится сквозь красочку холстик. И э, самое главное, чтобы была вот эта интересность, да, не просто сплошным цветом закрашена, а интересность именно. Наносите короткими мазочками и в разные, в разные стороны. Сверху я тоже заполняю. Ну, примерно такими же оттенками можно чуть-чуть ну вот эту полочку да на которой бутылки будут стоять но можно туда уже чтобы оттенок был немного другой индиго допустим добавить ну в принципе такой вот у меня типа сепия да, фон такое что-то все коричневое вот я салфеточкой лишнюю краску промакиваю дополнительно получается такой вот интересная фактурка что-то типа стены верхнюю часть горизонтально протерла и барная стоечка вот светленькая что-то тоже сиена жженая сиена умбра натуральная вернее то есть вот такие оттенки можно даже красноватого чуть чуть добавить вот темным цветом толщина этой барной стойки и смотрите прокладываем чтобы было видно что это собственно толщина вот этот уголок, переход из светлой части в темную должен быть э, более четкий. Не смазанный, размазанный, да, а более четкий. И вот умбру набираю, и такая что-то у нас деревянная поверхность. Кисть, обратите внимание, лежит плоская, и движение горизонтальное. Но э, горизонтальный не означает, что мы прям идеально под линейку там должны дайте линии проводить. Древесина-то она, вспомните, как волокна она неровная правильно она там где-то изгибается там всяческие узоры вот эти древесные то есть можно поиграть создать какую-то фактурку но сильно не заморачиваемся у нас это не главный а, план а, вот эту вот нижнюю часть стойки закрываю таким вот образом ну, тоже в основном сиеном под барной стойкой теневая падает да я туда закладываю умбру, если недостаточно умбры, добавляем индиго. тоже обойду где-то вот под стаканчиком, около ножки совы. для чего? для того, что сова она сама по себе такая, ну она хоть и не сказать, что светлая очень или темная, да какая-то вот, ну, чтобы она на темном фоне все-таки она светлее, да, вот этих стеночек там всех чтобы ее просто было видно хорошо. И вот э, вертикальными движениями я протираю. То есть поверх, поверхность вертикальная и вертикально протираю. И вот замешала оттеночек сиена, белила, красненький. Можно даже туда желтенького капельку такой, чтобы слегка персиковый был. Закрываю вот этот вот стол. В краешек добавляю белилок делаю его более таким округлым но тоже не надо брать циркули, там идеально его вырисовывать чуть-чуть добавила больше сиены и вот такими пятнышками повтирала еще интересности добавила а снизу беру умру жженую и добавляю умбру для чего это делается для того чтобы у нас низ картины сразу не начинался стол да? Как я уже говорила, да, все такое вот основное. Картина начинается не с самого низа холста, а как бы чуть-чуть выше надо. И мы его приглушили чуть-чуть этой э, умброй как бы сделали такой оттенок серенький, нейтральный. Стаканчик тоже, вот видите, да, по форме стаканчика, как бы мазочек, лодочка, да. По форме я на, нанесла буквально два мазочка, красный цвет это вот я вам показала по бликам в глазах можно определить откуда у нас падает цвет то есть значит и на стаканчике мы будем прокладывать цвет справа а тень то есть будет уже влево от стаканчика падать тень я набираю умбру не с первого раза конечно подается сделать тень так как стол вот этот да там белила присутствует но сделали один раз второй раз третий и оно поддастся рано или поздно но главная тень чтобы такая была вот легкая резким движением поставили кисть прислонили да к стаканчику вот прицелились и резко провели вот таким каким-то бежеватым оттенком что-то такое нарисовала крышечку сиеной трубочка Наметила и той же самой сиена я буду а, сейчас прорисовывать наш стульчик. Я его сделаю для интересности. Вот это основной каркас, а, да, вот этой спинки. Основной сделаю потолще, углы закругленные, а, прям такие совсем толстенькие. Потом вот здесь тоненькие линии. Здесь вот поставила точечку и к ней уже Прорисовываю вот этот интересный узор. Сюда пойдут завитушечки. Красочки набираю, прям ну, довольно-таки э, хорошо. Ну, и писать комфортно, потому как на вот этой барной стойке на фоне, да, мы писали, во-первых, тонким слоем, во-вторых, мы еще и протерли. То есть там минимум-минимум краски, поэтому очень-очень комфортно сейчас вот этот стул прописывать. Таким каким-то тоже вот цветом скатерти я ставлю такие вот бличочки. И уже более пастозно, такое кое-кое-где. В основном на таких вот толстеньких деталях более светлые, такие более пастозные белые блики. Теперь я беру умбру с и короткими мазочками я обозначаю вот эти перышки, которые, собственно, темные под мордашкой у нее. Или у него. Кто это? Вот я показываю, как перышко пишется. Видите, один. И следующий ряд перышек как бы в нахлест идет. То есть, смотрите, к чему это, да? К тому, что, ну, как бы, если вы будете писать эту птичку либо какую-то другую у них в принципе так перышки и растут да и нужно начинать сначала с тех которые ниже и вот постепенно как бы внахлёст двигаться и как раз кисточка закругленная она как раз в один мазочек придает форму перышка вот я наметила хвостик еще мы забыли прорисовать Таким грязновато-коричневым. И белым цветом, вот в растирочку. С правого края посветлее хвостик. А с левого тоже там немножко есть светлого, но чуть-чуть. И совсем-совсем тоненькая светлая каемочка по низу хвостика. И сиена с индиго. Такие на нем, на хвосте, как полосы, рисунок характерный. Темным цветом я теперь ставлю мазочки по самой мордашке. Двигаюсь, э, как вот по форме солнышка. Да? Лучки рисуем, только мы рисуем перышки. На голове делаю более коричневатые, более, больше в коричневые ухожу. Если на тельце там и черные есть, то на голове черных не так много. И вот э, умбра с белилами, а, между где-то черными. Смотрите, движение мазочки, да, вот эти перышки не делайте сильно прям огромные, чтобы она такая рябая прям была. И вот проставляю что-то такое нейтральное, не совсем еще даже светлое таким оттенком. Заполняю перышки там где на ножках перья там еще они короче то есть на пузике подлиннее да на ножках коротенькие между глазок будут коротенькие тоже где-то в области клюва там тоже над ним какие-то перья видите я выбрасываю прям на фон но если в оригинале посмотрите да она такая как только проснулась такая вся растрепанная растрепанная Вот такие перышки, кое-где я их и, и растрепала ее. И также на ушках а, краешки ушек темным делаю, где-то так, вот а, мазочки коротенькие ставлю на, ну, по, по, по всей площади, да, та, там, там, там на ушках раскидала, и вот более бежевым белила с охрой допустим можно прорабатываю то есть область вот эту вот под темными щечками такая светлая часть но она светлая в основном если обратите внимание больше справа края вот здесь до носа она все-таки потемнее. Примерно до клюва вот доходим. И там дальше уже посветлее. Прям где-то беру белилки с желтеньким добавляю. Поверх уже вот на пузике, да, мы нанесли какой-то нейтральный оттенок. Черный нанесли. Можно более коротенькими мазочками добавить таких немножко светлых мазочков, сделать еще больше вот этой вот такой интересной ряби в перышках. И также в ушки коричневатых оттенков добавила, и потом уже работаем более светлыми оттенками кисточку ставлю где-то плоско где-то на бочок смотря какие перышки мне надо да, получить то есть если мне надо более широкая как на пузике я ее плоско ложу. если мне надо более какие-то тоненькие естественно боком кисточки работаем такими вот движениями как бы прорабатываю клювик клюв у нас а, с левой стороны есть небольшая светлая полоса, да, и чтобы она читалась, чтобы ее было видно, логично будет там перышки сделать потемнее. И вот здесь сейчас, смотрите, я постепенно начинаю вот эту черную каемочку над глазами, которую мы делали, не над глазами, а вокруг глаз. Делали я ее, начинаю вот этим цветом, таким вот серо-коричневым подрезать. Но, смотрите, не обрисовывайте также опять вот по кругу идеально вот этой светлой полосой. То есть нанесли ее и подрастяните, как будто это перышки вот пошли. И вот так вот уже с менее такой толстой черной полосой вокруг глаз они смотрятся уже немножко помилее. Если эту сову вообще можно назвать, конечно, милой. Вот, но все же, все же. И на голове, вот смотрите, я ставлю теперь уже, когда основной характер перьев нанесен, да, вот по форме солнышка, да, я повторюсь, я где-то короткие мазочки уже более хаотичные ставлю, чтобы был вот этот такой растрепыш. также по ушкам прохожу короткими мазочками смотрите если ушки у вас допустим я не знаю как у вас получится да но если у вас фон к примеру темный и не видно вот этих кисточек ушек просто буквально там чуть-чуть рядом где-то с темным поставьте мазочек светлый как бы это даст акцент и будет видно уже более читаться ушка то есть контрасты. и вот эти вот темные полосы видите они такие прям э, ровные, как дугой идут да то есть чуть-чуть разобью добавлю где-то как типа кардиограмм каперушки выше ниже чтобы не было вот линии этой четкой какой-то и вот по низу отступаем чуть-чуть от глаз от черной полосы есть такие вот там у нее как века что ли более светлая полоса и в стороны перышки расходятся от нее. То есть добавляю, смотрю, если мне не хватает черных перышек, я добавляю черных. Если мне не хватает, к примеру, каких-то бежевых, коричневатых, можно все это добавлять. Прорабатываю перышки на ножке, Саму ножку. Опять-таки, она у нас... С левой стороны потемнее, с правой посветлее перышки. Индиго лапку прорисовываю. И чтобы ее, собственно, на стуле было видно, кое-где вот коснусь просто кисточкой, да, поставлю какие-то на пальчиках с веткой, пятнышки, блечочки. И вот как бы стала лапка заметна. Умбра с белилами таким вот довольно-таки темным. Оттенком рисую крышечку на нашем стаканчике. Крышечка у нас будет немного по, по диаметру, да, скажем так, чуть больше стаканчика, так как она сверху одевается. И вот начинаю наносить где-то теневые участки, да, в, углу, в углублениях. То есть, если вы посмотрите на оригинал, вы увидите, что там что-то такое примерное есть. Но я не перерисовываю полностью все, да, и как бы смысла в этом нет. Зачем перерисовывать то, что уже есть? То есть нужно создать что-то свое. То есть, но при, приблизительно, да, вот я показываю эту крышечку, какие-то там темные складочки. Сам стаканчик закрываю тоже не белым, чем-то таким вот. Ох, разбелилами что-нибудь такое. Ну, то есть тепленький такой оттеночек светленький. Закрываю как угодно, а потом вот эти все мазочки по форме стаканчика. Лодочкой, да, как я люблю говорить, понятно так. И под крышечкой, естественно, умброй я нанесла тень от крышечки стаканчика, чтобы было видно, что она у нас э, э, стакан накрыт. И легонечко растушевала беру умбру наношу вертикальный такой мазок кисть протерла и по форме опять-таки стаканчика я начинаю втирать этот оттенок теперь добавила индиго и растираю по форме стаканчика дальше белилки желтый с правого края с левого тоже светлый участок но справа все-таки будет светлее вот наношу уже белилами да прям мазок поставила и растянула то есть сейчас я добиваюсь чтобы у меня по центру стакана была такая более темная часть вот я взяла такой какой-то красно сиена с красным можно пальчиком растирать можно кисточкой но смотрите минимум-минимум краски иначе будет тяжело все вот эти вот растушевки делать прям очень-очень мало красочки берем и вторые коготки тоже прорисовываем беру индиго и такими вот нехитрыми мазочками показываем коготочки кстати как вам звук лучше стал приобрела себе микрофон чтобы вам было комфортно слушать без шипения без всякого ну я такой конечно спец пытаюсь с ним разбираться но надеюсь теперь в видео будет звук получше отпишитесь как вам потому что я-то у себя по-своему слышу все равно то есть у каждого Техника разная, на телефоне звучит по-своему, на ноутбуке по-своему. Та же цветопередача тоже разная, то есть столько всяких нюансов. Напишите, пожалуйста. И вот я опять взяла кисть синтетику, набираю красочки, вот, ну совсем-совсем чуть-чуть. И делаем такие бутылочки, да, вот как мы намечали. Но делаем их не надо прям какой-то четкой линией. Если четкая получилась, то лучше кисть протрите и разотрите эту бутылочку, чтобы они, знаете, были, как какие-то призраки такие стояли там, полупрозрачные. И, и, соответственно, как я уже сказала, да, мы делаем их разные. Какие-то потолще, какая-то потоньше. У какой-то э, горлышко более длинное, у какой-то более короткая, Вот видите, это узенькая. Также бутылки бывают квадратные, да, какие-то, э, не знаю, каких-то причудливых форм. Вот здесь, пускай такая большая будет. Также в одно движение тоже по форме бутылки, э, такой светлый мазок, намекающий на то, что это какая-то там этикетка. Также хорошо обратите внимание с правого края бутылка как бы, ну у нас же сюжет там где-то дальше продолжается, да, это как бы кусок вырванный такой вот из жизни совы, да, как она в кафе была. Но ряд бутылок он там продолжается, ну это вот не попало, да, в ракурс, то есть Часть ее обрезала. То есть, такие приемы тоже очень хороши, когда не полностью все у вас объекты прям видны, а где-то половинки. И вот к краешкам кисточки, вот именно не берите лайнер, там не выписывайте, а вот такой вот, живо так написали, там кофе по-английски, чай, да, там что-то, ну, посмотрите на стаканчике, там какие надписи есть. Я в английском не спец, там какой-то фаст или фест что-то такое. Я немецкий вообще учила, <laughs> так что не знаю, правильно я произношу, неправильно. Вот красным написала даже по-русскому, по-русски чай какая-то типа ложечка там что-то какие кофейные зернышки но только если вы будете вот такой же сюжет делать в оригинале на картинке там есть зеленые надписи сюда их не надо лепить тут у нас зеленого вообще ничего нет и это будет ну надо будет просто добавлять где-то еще этот зеленый иначе она ну, смотреться не будет и вот какие-то кофейные зернышки, да, и вот краешком кисточки я вот заполняю еще там что-то, какие-то волночки. Ну, как будто бы там что-то мелко написано, не разберешь. То есть вот так вот подправила клювик немножко. Все, друзья, ставьте лайки. На этом наш мастер-класс подошел к концу. Вот, посмотрите поближе. Видите, так вот полупрозрачно написаны эти бутылочки, кое-где только так бликануло, чуть-чуть ярче, не полу таким прозрачным. Вот, видите, такие стаканчик, стульчик. То есть вы можете сделать, по сути, свой какой-то сюжет, какие то свою стену, свое кафе, вообще без проблем. Можно тут пофантазировать и сделать, как вам нравится. Ну все, друзья, я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всем удачи. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока!